В рамках Международного дня семьи в Казанском федеральном 15 мая пройдет фестиваль для обучающихся сотрудников и преподавателей Казанского университета. Мы хотим сделать этот фестиваль очень интересным, красочным, чтобы он объединил не только сотрудников, но и член... преподавателей обучающихся, но и членов их семей. В связи с этим в университете проходит ряд мероприятий. Одним из таких является фотоконкурс к семейному альбому «Прикоснись». Фотографию можно отправить на любую из понравившихся номинаций. Главное, чтобы она передавала самые яркие и теплые события семейной жизни. В рамках фестиваля проходит конкурс рисунков ⁇ Веселая палитра ⁇ и конкурс подела ⁇ Красота рукотворная ⁇ среди детей, сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ. Они направлены на укрепление семейных ценностей, поддержку творчества одаренных детей и развитие художественного таланта у детей. Участие в конкурсе могут принимать дети от 3 до 12 лет. Целью данных мероприятий, видимо, это формирование корпоративной культуры в нашем университете. Это сплочение и сотрудников, преподавателей, обучающихся. Фотографии, рисунки и подделки будут принимать до 15 апреля. А 15 мая пройдет церемония награждения, где авторы лучших работ получат памятные подарки и призы. Действительно, сюрпризы и интересные площадки будут работать для сотрудников и для членов их семей. Мы хотим сделать для детей различные мастер-классы, различные различные до самой концертной программы и уже в рамках концертной программы подвести итоги и наградить самых лучших и достойных. на Глазунова и Нада Литьяров «Неверный вернусь.